А ей... а... Чуть я А я... всегда старалась искать работу в интернете. что не успеваю. У меня у меня свои еще увлечения есть. У меня есть увлечения. А как Пять. Ну успеваем. Все. Я еще работала в рекламном агентстве. Нет. Работала в рекламном агентстве. Мне обещали 20 тысяч. Документ писали ну, да. две недели работала Три недели где? две недели. Работы нет. Все же слушают. запись? Обещал где? То, что у меня было, уходилось. Он меня заплатил. Я работаю в компании недвижимости. Она международная. Как клиентов также людей привлекаем. Развиваем клиентскую сеть. Клиентскую клиента. Так, это делает? Ты видишь ты рублей? один премиум. Премиум. Тысячу. рублей? А как могу А ты? Главное. Вот два человека привел. За развитие клиентской сети нам компания платит. Развитие клиентов, клиентов, разбирательства А компания за это платит. Я. А мне платят. Еще. А мне так, платят. Рекламное агентство уж получается. А агентство похожа. Чуть-чуть. Вот работает в нашей компании. За один год можно заработать себе на недвижимость. Я недвижимость что? Парки. Ну так да, недвижимость, дом. Это дом. Это дом. Парки. Парки. Парки. Можно за один год. То есть машина тоже недвижимый То есть не брать ипотеку на 25 лет, да, потом платить, платить, платить. Парки. Парки. Парки. Парки. Парки. Парки. И потом проценты. проценты считаешь, а ты касаю квартиру дарит проценты, а потом уже черт, те так говорят первая процента. А потом уже за квартиру. Чат банки ты, так. Правда. Вот у меня у знакомых взяли квартиру в ипотеку, у них был свой бизнес.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 6 тысяч рублей ты вкладываешь один раз один раз вкладываешь эти 90 долларов только один раз ты приобретаешь сертификат который имеет юридическую силу он, он настоящий документ который потом дает тебе скидку при покупке недвижимости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 Сами всему обучает. Ведет сейчас а? в Киргизии. Его зовут Сталбек. Сталбек. Сегодня мы сейчас придем. Он на расставлении. Интересно, сколько он Сталбек? Это три месяца. А да-да-да, в сентябре он купил и уже один миллион но может вложить 90 долларов можно 170, можно 800 кто у кого сколько а денег он больше говорит. он сразу переходит на следующий программ он уже ближе а. к недвижимости а он сразу, он сразу вложил за три месяца 1 миллион заработал просто два человека пригласили и все можно кто хочет, а то падает. Вот Много их уже. И будут 25 лет платить. А лучше сами делать это Один раз. Первая программа. Это 6 тысяч рублей. Именно 500. Потом еще. Главное, клиенты приглашать, приводить. Приводить. Самая большая какая Они вот. а сидят я положу, приобретаю этот сертификат. 3000, а я хочу положить. Ну не приглашать. Это же не инвестиционный проект, Тут надо работать. Здесь процессы мы не обещаем, а не тебе. Это не обещаем. Все равно надо приглашать. Надо работать. Это работа. А вот, например, я вложу 500 долларов и буду приглашать. Я смогу, как бы он заработать. Он такой активный. Он такой едет, едет, ездит, даме вот зовет. И в итоге он заработал 1 миллион рублей. Заказал сюда при Сказал Казал сюда приедет, товарищ. Работает, мадам. О, а когда вы ознакомились? Да. С ним, да. Я сама два месяца в этой компании. Два месяца в этой компании. Мама тоже уже, да? Она, она недавно ну... она. Мама только недавно. Да. Она сама в этой, ну как, как называют? Компа... Это компания. А эта компания развивает клиент детей. То есть я шесть тысяч вложила, уже 34 тысячи заработала. Она 6 а жила за она заработала 34 тысячи рублей. Но, но она работала, приглашала клиентов. Их клиентов. Вот. также учила, как работать встраивается. Дальше, дальше, развивать, развивать, как лучше. Ну, вот. 6 тысяч, и потом за заметку. Получит 3-4. Еще дальше, дальше работает. У вас говорят, Работать надо. Если работает, моя фамилия. Моя фамилия. В голову, да, подписчики. Вот, да, да, да, да. Да, да, Поран. да. Да, туда. Сейчас два месяца, 34 тысячи. 34 карманы еще 40 тысяч на корбьерах, на 20 ее. Общие тысячи долларов заработала. Примерно. Вот 34 были. Вы работали, а снаружи ну, вы нет, тридцать в карман, купила новый телефон вот на свои деньги, а еще плюс там а -а окупится, то есть там. Кто тут пришел купил? Поматнула. Поматнула. Ну, это называется работа. Mm -hmm. работа как работают, и слышащие обманывают уже. 9 лет. Она говорит, она не говорит, что вы обманываете. Я, говорит, ну, мало понимаю, поэтому меня этим не интересует. <вот> вот, говорит, вот, я слышала, а у меня есть Мне у меня есть компании, здесь глухие полосы, в Минске активно работают, а не так, чтобы деньги положил и ждет. Это инвестиции. Чтобы это деньги будет, работали, это уже другая компания. Это. А есть компания, деньги положила, а деньги сами работают. А это нет. Это надо себе тоже работать. Главное, приводить молодежь. Снакомиться, куда-то. Приводить. Ай, хватит. Папе, 3-2 человека хватит. А дальше в другие должны работать, еще дальше, дальше, дальше. Все. Мама говорит, я считаю, что эта компания выгодная. Вот Вы чем? Ипотеку платить, платить. Ипотека. Ипотека. А у меня работы нету, а надо платить. Она тут умеет. Не платила деньги, бизнес. Все, квартиру отобрали. А куда? Опять? Сюда. папа. Вот, говорит, поможем они здесь, у кого, говорит, общение очень хорошее, а так. Вот. Может, вопросы какие есть? Вопросов нету? Нет. Вот, поддерживает теория. Еще, говорит, до да вас я читала про Мадалин. Я, говорит, уже сколько погорела, говорит. Я поставила себе точку и все. Альфина ей советовала, говорит, что ты мучишься из-за своих Я вспомнила, Монолит. Да, карта работает, золотая корона. Вот она, говорит, ее подруга, говорит, она выиграла.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 А как она? Он говорит, очень богатая. А он сам тупил в сентябре. За да, да, три вот. месяца. А почему? Да, да. А он дома у тебя. Я протею, ты иди. Да, он. Мы тут, тетя Роза, мы тут работаем командой, помогаем. У меня уже два человека, три, четыре, пять. Я цену, нижнюю. Помогай людьми, она. А еще, кого она привела, она им помогает. Кто -то. Еще, учит, учит, учит, то Вот, она говорит, она такая, она может работать. Нет? Это очень трудно. Нет, говори. Вот она говорит. Девяносто долларах. чуть И. А у них женщина. чуть лет. Она. Знаешь, я видео, видео. отправлю. Она глухая? Нет. Слышащее. Ну, наконец говоря, слышащее. А они говорят, вот между слышащими и духими, а понятно... А кто понимает столбек как миллион? Да, да, Например, о, столбек выиграл. Как? Все, ну, у кого ипотека? Столбек, кто не убрал? Этот, друзья, второй этап. Штут в руки. Надо еще молодежь пригласить. Поговорить. Надо в себя верить. себя да. да, верить надо. А Самое главное, эти деньги нужны, надо работать. А как это Это так? надо отопить, бизнес, к работе. Да. Визна. Да, да. да. -得 -得 -得 -得. Ага. А ты? Ну, за квартиру иди, в тачу Машины а у кого ипотека в квартирах, дети растут, детский сад платит дорого, продукты, праздники, а я, а это, а я, а мне ничего не надо. Как не надо? А давай, Вот это давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Вот, вот, давай, давай, давай, а? Как думать о деньгах? Это просто она размышляет Почему? Зачем да нам нужны деньги? От... Ответь мне, пожалуйста Детям помогать самой хорошо жить А, говорят Деньги нужны, чтобы Хорошо жить Хорошо кушать, Хорошо отдыхаться Хорошо отдыхать, отдыхать. отдыхать. Хорошо. отдыхать. А. Да. У -у -у. Да. да. У нас да, мышление, да. Бедного. Да. мышление бедного Мышление бедного Нужно Нужно, Нужно. Нужно. Нужно. Нет. Поэтому нет. я Буду, что я работаю Потому что Одна женщина Очень много Долг а почему? Нам права, права, Куда? Ну, рассказывают мне вот мурашки. Но, ну как сказала, это ушло, например, 15 лет. Это 15 лет, чтобы закрыла кредит 60 в Она говорит, ну это права сколько? А там упамки. Вот это получит шести и она как, едет. Там, там, там. Я отдыхала и, и, куда едет, знакомится в поезде. Так получилось такая шесть. А есть не женщина. Неудобно. ой, надоела. Она и человек круглый.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 Я тоже не ну, знаю. Ну, ну, я такой человек. Вот дочка пускай, я ей говорю, вот я ей сегодня не расскажу про монолит. Это ей надо, ей надо. Но ну, мы ей так помогаем, мы ей попытаемся все. Но таких денег никак. Это сколько надо. Ждать, пока пусть на банк не вот. А это пример, вот, там бег, пример, там 1,34. ну, это неплохо. Это это очень очень плохо. Плохо. ну, я рассказала, ага, То это, там еще mm -hmm. немножко, говорит, да. похоже или нет, как мой сын говорил, сетерлаты. Сетерлаты. Я сама работала в такой компании. Десять тысяч франшиза. Франшиза. Франшиза. Франшиза. Да. да, да. Франшиза. Да, да. франшиза. Правильно, правило, Правильно. Правило. Правильно. Правильно. Деньги есть. Десять вот, тысяч. Откуда? Я пишет, откуда? Я да. Десять тысяч. Откуда? Кажет. Тяжело. Да. Да. Я ты сама в магазин подключала, чтобы они давали Кэшбэк Я сама работала, ушла Вот смотрите Я ушла, ушла Нет, ушла Ушла. Вот смотрите Видите магазин? Кэшбэк Кэшбэк Ну там Карту И деньги Например там э, минимально по 500, да, по 500. Я в кафе Я поела карту, а там поела, например, я вам покажу 100 рублей. А там сам телефон, банк, работает. Возвращают 10 просылок. Обратно, обратно магазин меха тоже а там видно телефон кэшбек 3 процента кэшбэк 5 кафе 5 процентов а лишь 10 сейчас ты ну, на телевизор тоже кэшбэк и я еще пока думаю, думал доченька ну, ты экономишь деньги ложись и ходить многие даже едут отдыхать они тоже экономят например он купил а, да, вот тут сам, не знаю, калон. А, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, это там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, работать. работать, надо рассказывать, рассказывать, рассказывать, рассказывать. Все так работаем. Да. Опять. Надо много да, об этом говорить. Это ее работа. Я свои 6 тысяч за две недели обратно получила. Четыре по местам. И, и похоже за 6 тысяч обратно. А сейчас дальше, дальше надо работать, работать, работать. Вот, например, у вас такая программа. была Первая. Когда деньги есть, вы можете перейти на другую программу, нет, побольше где-то. Заработанных денег, да. Мы накапливаем, а остальное нам в карман идет. Есть накопительная часть, первая программа. Вот всего пять програм. Последняя, пятая программа, большая. Стало здесь сразу по долларов. О, смелые. А я что смотрю в WhatsApp. Что делать? Очень трудно. Надо посмотреть на других. О, уже тогда уже уверенно можно. А эта компания можно жить уже 20 лет. Другие. Квестра, тут скажешь, а много, много, много. А сейчас, трога. Трога. Но, а вообще-то, а кто основатель? Просто мне интересно. Откуда он основатель? Это вообще северный Кипр, это, там у нас остается. Можете на берегу Мора немедлежных случить. Если недвижимость не нужна, 5 миллионов забираете деньгами. Реферальная система. А компания сама монолит, она уже давно уже. Монолит монолит 27, а не умилением, который продвигает ее с 201 года. Уже не умение ей, да. ей приехать Официально. А, да, да. да. а он там откуда просит? Ну, они Тоже не пишут. Вы хоть я, я немножко... про... отправлю вам. А -а -а. Я.